друг друга, убивают, одевают. Не было у нас. У нас на, на, на фронте были рядом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи, кто угодно. Мы жили вот так, поняли? Вот С одного котелка ели. А теперь что? Мы друг другу в спину нож суем. Почему? Почему? Знаете почему? Потому что этот дикий капитализм принес нам горе и беду. Это дикий капитализм, который не знает никаких преград перед долларом. Через сына может переступить отец или мать. И наоборот, мать через сына за эти доллары, когда заказывает жена убить мужа за доллары. Вы смотрите, что творится. Уму непостижимо. Мы духовно Беднее, причем с каждым днем. Поверьте мне, такая власть долго стоять не будет. Поздно ли рано что-то случится, но так нельзя. Вот я инвалид, лекая часть войны, живу в коммуналке. Можете представить, вот вам все.